Много разных писателей российских, ну, в частности, Достоевский, Куприн, Розанов. они брались за тему изучения взаимоотношений двух больших народов, евреев и русских. Почему вы тоже взяли... Я вас тему? поправлю. Касался взаимоотношений евреев и русских почти каждый писатель. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев не красов, салтыков щедрин, горький конца нет пальцев не хватит. Также я отразил у меня евреи есть в романах. Но поскольку я занимался историей революции, то я накопил огромный исторический материал, не поместившийся в красное колесо. Из того что не поместилось, большая была общественная полоса евреи в русском обществе. И я подумал, что ж, раз столько материала собрано, может быть, оформить в отдельную книжку. Я думал в одну отделить, но поместилось в две, в две книжки. Это было бестселлером. Читают, читают. А какие отклики у вас, вот, до вас дошли? И с русской, и с еврейской стороны самые разнообразные. С русской стороны многие вот, заинтересовались, читали эту книжку. Благодарили или выражали интерес. Другие, так называемые русские националисты, вчера вы говорили, меня националисты спрашивали. Националисты упрекали меня, что я того не разобрал. Того, я не разобрал еврейской религии, надо было ее разобрать критически. Почему я не довел до 2003 года? Да потому что история никакая не пишется до последнего момента потому что каждую историю можно описать только на издали, А с еврейской стороны я получал некоторые замечательные письма от видных раввинов и от такой высокоинтеллектуальных евреев. С, с полным пониманием они оценили ее равновесие, оценили ее, ее тон. И признали ее. Но у евреев, во многих, мелкого личного размера. Эта книжка поверхностно выразила оттолкновение. Как он смеет писать о нас? Почему он о нас пишет? Вызвало озлобление. Это отразилось на ряде лицензий. Очень озлобленных лицензий. Ну что ж поделать. Со временем оценят, всех не убедишь. Некоторые, даже вот озлобления довели до того, что стали стараться, поскольку поспорить с, с книгой не с чем. Вот, а вот аргументов против самой книги я не читал. Тогда начали спорить со, с тем, со, а кто я такой? Значит, наверное, он негодяй. А что я негодяй, об этом КГБ позаботилась давным-давно. Оно еще 30 лет назад... Распустила разные фальшивки про меня, всякие известия. Я и в гестапо был, я и полицаем был, я и предателем Родины был. И кем я только не был. Ну вот, начали эти фальшивки распускать. Они начали эти фальшивки поднимать. Но это уже совершенно мелкий счет.